Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. И сегодня мы поговорим о замечательном достижении о звании, которое будет даваться только 0.1% игроков. Лишь только игроки, попавшие в 0.1% строк рейтинговой таблицы по мифи плюсам, получат достижение Героя мучений второй сезон Shadowlands и аналогичное звание Герой мучений. Многие, я думаю, не поймут, что такое 0.1% строк. Ну и перед тем, как это объяснять, хочу поблагодарить компанию Blizzard за то, что спустя 5 лет они все-таки ввели подобного рода звания. И какой-то реальный стимул у людей теперь появится играть в Mythic Plus, помимо MDI. Легион на в августе 2016 года, сегодня октябрь 2021, и то есть, ну, только-только введены эти звания. Господа pvp уже давно знакомы с званиями, с ачивами, которые даются за там... 0.1% строк, 0.5% строк. То есть бездушный гладиатор, например, в 14 сезоне там нужно было попасть в 0.1% строк. А далее, касательно 0.5% строк, что получается? от Ход, фото, Hero of the Horde, Hero of the Alliance. Это достижения, звания, которые идут с РБГ. Завершите сезон ПВП, попав в первые 0.5% строк. Рейтинговые таблицы полей боя. То есть, как-то так, да, все происходит. У рейдеров имеется зал славы. Зал славы очень просто рассчитывается, да. Топ 100 гильдии Альянса, топ 100 гильдии Орды. Тут придется реально высчитывать строки, смотреть там сколько всего, высчитывать вот это вот. Но я думаю, аналогично, как и с PvP, компания Blizzard даст открытую информацию о том, сколько на текущий момент Нужно для попадания в эти 0,1% строк мифик-плюсером. Но скажу примерно, это будет 2,750-2,800. По факту, чем больше, тем лучше. Тем больше вероятности у вас будет получить уникальное, эпическое и реально редкое звание Герой Мучений. Мне до него далеко, миф-плюсы я не играю. Сколько у меня там рейтинга на текущий момент вообще? 218. Крою ключи малого формата и радуюсь жизни, делаю другие ачивочки. Но не против ап на 2800. Да, это только во снах может произойти. Окей. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Удачи в покорении мифик плюсов, ведь может кто-то из вас получит это замечательное достижение. Я реально буду этому рад. До скорого.